Желаете получить подарки? Чтобы сэкономить ваше время и позаботиться о безопасности ваших родных и близких, Фаберлик дарит набор из четырех продуктов серии «Дом Faberlic для бережного ухода за одеждой. Получите в подарок концентрированный стиральный мини-порошок. Он в три с половиной раза экономнее обычного порошка, и ваши вещи всегда будут яркими, без серости и желтизны. Отличным дополнением к порошку будет кондиционер «Бальзам» для белья. Благодаря уникальным добавкам кондиционер дарит необычайную мягкость вещами и бережет даже самую чувствительную кожу. Вам знакомо ощущение дискомфорта при электризации тканей. Для решения этой проблемы Faberlic предлагает вам в подарок водный спрей антистатик для текстильных изделий с цветочным ароматом. А влажные салфетки для удаления пятен станут для вас открытием. Подарите себе больше нежности и комфорта. Как получить в подарок бережный, безопасный и экономный уход за вашей одеждой? Успейте зарегистрироваться или быть уже зарегистрированным и не иметь оплаченных заказов Faberlic. Присоединяйтесь к Faberlic с 19 марта по 8 апреля.